Бег для удовольствия, беговые путешествия, преодоление себя или просто желание интересно провести выходной день – таковы причины, по которым в парке Малевича собрались участники трейл-забега. Мы продолжаем серию, серию такой забегов, серию идеологического здорового образа жизни. Впервые 25 километров будет трасса в один круг в Московской области. Таких дистанций ни разу не было именно в разделе трейла. Трейл состоялся при поддержке губернаторской программы развития парков культуры и отдыха» и Министерства спорта Московской области. В забеге приняли участие 1200 человек из разных уголков Москвы и Подмосковья. Спортсмены и любители преодолели дистанции на выбор в 1, 2, 5, 10 и 25 километров. Мы делаем трейлы в разных парках, тем самым мы знакомим э, жителей и гостей Подмосковья э, с местами, где можно отдохнуть, потом посмотреть, потренироваться, побегать. Во время забега участники смогли вдоволь насладиться местными красотами – живописным ромашковым лесом, природным ландшафтом, постоянной экспозицией «Причем тут Малевич». Специально для мероприятия открыли уникальную зону с каскадом водопадов. Вы видите, солнышко, да, выглянуло. Да, отличное да. настроение, прекрасные фотографы, молодцы. Разметки стоят прямо на каждом шагу. Было очень комфортно. Победителям дистанции вручили кубки, медали и грамоты от Министерства спорта Московской области. Все участники получили памятные подарки и заряд отличного настроения. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».